Yo, yo, people, come on, let's go, everybody! Короче, друзья, с вами канал Жека. Сегодня у нас будет новый видосик. В данный момент я хочу вам показать, как я начинаю, друзья, свое утро, свое хорошее, доброе, веселое утро. просто сам себя снимаю, у меня оператора нет, девушки у меня тоже нету. Кстати, девушки, если вы в поисках парня, а я вот тоже в поиске девушки меня снимать и а, будешь моим моей операторшей скажем так давайте, наверное раз я снимаю о своей жизни давайте я покажу как я живу чем я занимаюсь и вообще так друзья блин а, вот такой вот у меня творческий беспорядок видите да лесной вот, бальзам друзья вам уже показывал а, я за отечественного производителя да это вообще не реклама я, наверное, все-таки буду, все-таки мы с вами будем чистить меня зубы, друзья, которых уже почти нет. Друзья, вы слышали, наверное, да, в начале этого ролика а, шум такой, а, стройка у меня, короче, идет за окном, поэтому вроде сейчас немного потише стало и нормально, думаю, поснимаю, а потом уже пусть эти строители, кстати, профессия неблагодарная, я сам строитель. Ну, короче друзья строить дома и стройки, и вот эти вот шумы но я а, пока надеюсь они шуметь не будут вроде немнож немножко тише стало вот поэтому друзья мы потом разрешим пошуметь вот а пока мы с вами будем шуметь и снимать вот этот прикольный короче друзья я вот так вот поставлю камеру не знаю видно нет вот у меня тазик тазик тазик тазик херова видно наверное да хреново херово хреново так да, наверное я Отойду подальше. Чтоб вам видно было, чтобы вам было. Слышите, у меня Севший голос охриплый такой. Не знаю, о чем у меня, сколько я еще, когда я сдохну, короче, сколько мне осталось. Вообще мне врачи в сволочи не хотят обследовать, лечить. У меня, скорее всего, онкология, а точно не знаю, они будут тут это типа вот я там помираю но может быть друзья если я помру вы об этом узнаете я думаю вот кто-нибудь да все равно в комментариях напишет чувак сдох или долго мои видосики не будут выходить любительская съемка на телефон я не снимаю там кино как я снимал там да где-то я был там дмитров тот же у меня там целый фильм а, такой да смонтировал как кино есть не фильм здесь просто а, из моей жизни вот, друзья, я беру вот так пасту, да. Хоп, потом беру на свои пеньки М -м -м. Она, кстати, друзья, такая не вкусная. Да. Кстати, друзья, я подписан э, на канал, он называется "Человек без рук", очень классный канал. Там очень классная дедушка снимает тоже вводы. Он инвалид, у него 17 лет, нету обеих рук. Также э, он, э, у него жена бабулька, у нее нет одной ноги. Вот они два инвалида живут друга поддерживают как то вот, и снимают вот из жизни влоги подпишитесь очень интересно он там кстати тоже чистит зубы правда без рук но он там и кушает без рук и работает на огороде короче канал офигенный Если кого то друзья из вас я тоже так член семьи не как <смех> член, а как член семьи друзья по праву не считайте не пойдешь и не на youtube да я шучу мне просто делать нечего М -м -м -м. <пит> Ядреная смесь, это знаете, как менты скинуть в Pepsi. Я заяц, я там, Как там дальше? Я сладкий на все встал. Мы <пит> наверное эту песню. Все, все. все, пошло, я за буду. Короче, друзья, вот так вот я поставлю камеру. В этот раз, надеюсь, она не упадет рекламы занимаюсь пардонс друзья пардонс это газики газики вот, вот это газировка все виноваты творится друзья но пока я живой вот я ж про муку снимал кстати тоже а, пора, кстати тебе привет вот. и мне, конечно а, мои соболезнования Друзья, надеюсь я не повторюсь судьбу каком-нибудь по из блогеров которого уже нет с нами на этом свете вот и буду жить долго сто лет <свист> как хорошо, а? а. мусора, мусора забирали, друзья, опять было. Сказали, это так опох воняет. Я говорю, я шпально ж не моюсь, бывает неделю, бывает две, пока там тети не заедут, не, не примут, с побреюсь, да, видите, они бритнут. Вот. Они, короче, меня выгнали с одело, потому что я вонял. Отдел, не дай бог, да, блин, я знаю, что мусорами переносит, когда тебя воняет, бомжей, да. Видимо, я на таких мусоров попал. Ты, да, есть полицейские есть мусора, да. Я про тут беспредел, я вам уже рассказывал в другом своем ролике, да, когда у меня стали в моем телефоне ковыряться, да, ну, мусоратая было. Забрали у меня документы, не то, что друзья из рук даже взяли, а вообще себе их забрали. забрали мой ну, телефон, меня посадили в машину, направили на меня автомат, скажем так, да, говорит, руки на сиденье, да, поезд, повезли меня в отдел, ну, ты вообще, я сейчас мы тебя на диспансер привезем, ты наркоман, ты, да, не наркоман, там, я им показал, да. Мне привезли в отдел, друзья, заставили снять русы. а поскольку, это то в, Одинцово, в, в, в было, вот, и там жесть, короче. Жалко, что у меня не было стритой камеры, блин, наказывать на таких ментов, скажем так, которые себе такую беспределку Смотрит твою переписку, заходит э, вообще везде там, твои фотографии, видео, да, может, мне там, может, у меня жена есть с нами свои голые фотки присылает, да, как бы многие, я вот пацарик, например, да, у меня много было э, коллег по работе, да, кто со мной в комнате, там огонщики жил, да, в общежитии, вот, у них жены, они, например, там издалека, да, жены, ну, возьмем там с Узбекистана, да, жена там или с Украины, да, и вот жена ему свои головы фотки присылает, чтобы он ну, не, не гулял, не изменял, да, он смотрит и радуется, да, может мы смотрим. Может, это да, доводит, анонирует, да, как бы, вот, девушки, вот мужчина анонирует. Да, вот, как бы, я, как бы, я, не я видел, наверное, как парнишка спалась, как бы, вот, конечно, спать людей, думал, что его не увидит, я его увидел, другие, наверное, тоже. Но мы это не сделали, мы же все люди, друзья, мы не будем его позорить, там это вполне естественно. Скажите, что кто-то из вас не мастурбировал никогда, стопудово, кто-нибудь, когда-нибудь, в детстве, а может быть и сейчас, да, и, кстати, мастурбация, анонизм, она, она друзья, девушки, это вас касается, и парни, да, это иногда полезно для здоровья, да, воздержание долго этого. время. А, кривить душой, да, иногда не без гуэтинка, но девушка у меня пока все равно нет, да и тому же я снимаю в своей жизни, зачем мне, зачем мне, друзья. Вам врать и что-то там, я не знаю, стройте я такого вот светоши, да, я же не цветушек, я, вон, высшая башка, да, ой, да, я с этого дела ушел только, потому что от меня воняло, когда меня держали там два часа, попускали снимать трусы, вот, я говорю, для чего уже не уролок, да, мужской, там, смотреть мою пиписку, да, может и наркоман. Мои вонючие ноги, мои вонючие носки, да, когда они сказали, а, а, да, я, короче, приспустил в самые трусы, там они посмотрели, там, я не знаю, полюбовались моим достоинством, потом говорит, разувайся, разулся, они такие выскочили, но зажали, где что тебя так воняет, я говорю, ну, что-то воняет, ну, не мылся я давно, не мылся, вот, у меня обезьянник не стали меня запирать, да, они говорят, иди, иди отсюда. Бумшку я полоснул, мне давайте еще раз контрольный такой, а, контрольный последний раз. Все. Умылся, ополоснул бошку, пошли У меня деньги, деньги, друзья, очень экономные, придется опять заодуите за новый. Ну ладно, вот, давайте я. Давайте я буду вытирать наверное будем прощаться все таки уже ролик и так очень длинный получился поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки а лучше 2 а можно и 4 влепить но ну, это нереально да я так прикалываюсь вот ну, он вами пошла станет нехорошее вот обязательно интересные друзья заметьте не смайлики а интересные комментарии и также подписывайтесь на канал кто не подписан ну, вот но ну, может не подписываться в принципе кстати можете дизлайки ставить ютубу все равно там все равно да дизлайк или лайк Главное ваша кимы друзья. Ну давайте, наверное, это я я погнал, короче, погуляю, проветрюсь. Да? Yo, yo, people, come on, let's go, Короче, друзья, с вами канал Жека. Сегодня у нас будет новый видосик, как я живу в своем бунгало гетто короче, в этой квартире без ремонта. Вы уже видели мои предыдущие ролики. Я снимал, показывал вам, что я там покушать себе покупаю, когда у меня денег вообще нет. Или как я провожу время, там где я сплю, моя фирменная раскладушка, как и когда-то я вам показывал свой фирменный пенек на даче. Да, также у меня есть фирменная раскладушка, друзья. Поэтому давайте э, Перед просмотром этого видосика Поставим вот такие вот жирные лайки А лучше поставьте по два таких а, лучше, а можно еще и по четыре Даже влепить таких вот, друзья, жирных лайков э, Ставим также интересные Комментарии э, Комментируем э, Желательно не, э, не смайлики А именно вот что-то напишите Чтобы другим э, зрителям э, Моего канала Там этого видосика да, Было интересно зайти и почитать ваши комментарии и может быть даже вам ответить вот. Также не забываем подписываться на канал Кто еще, друзья, не подписан вот. а Я знаю, многие меня из вас без подписки смотрят Но мне это очень важно Очень важна ваша подписка Для статистики канала Чтобы потом э, смотреть статистику Какие видосики вам заходят, какие нет Что-то может быть интереснее снимать на данный момент у меня обычные логики, как я живу, как я обомжую, грубо говоря. Вот. Я потом еще сниму серию видео, да, скажем так, как вот сезон, сезон, да, как вот во все тяжкие есть сезон, да, кто смотрел этот фильм, также у меня будет во все тяжкие только не в Америке, а в России. Вот. И это совсем связано не с наркотрафиком, там, не с наркотиками, да. Кто смотрел этот сериал, знает, да, там был профессор Настоборов. Вот, а я, наверное, больше э, буду снимать, как выжить в Москве, без бабла. Вот, э, но место жительства, в принципе, у меня какое-то есть. Хоть какое-то, но есть. Вот, но э, я, может быть, даже где-то буду жить где-то, но не здесь, вот, Снимаю для вас интересный видосик, скажем так, инструкция по выживанию, вот, а в данный момент я хочу вам показать, как я начинаю, друзья, свое утро, свое хорошее, доброе, веселое утро, с чего, вернее, я его начинаю, ну, наверное, с того, что чищу зубы, умываюсь, вот, что я еще делаю. Друзья, сегодня, кстати, опять вот у меня лысая башка, я сегодня постригся, видите, как аж блестит на солнце, видно, наверное, да, я просто сам себя снимаю у меня оператора нет, девушки у меня тоже нету, кстати девушки, если вы в поисках парня, я вот тоже в поиске девушки но я не подумайте, не наглый человек, но я буду вас если все-таки я встречу ту самую единственную, да, я буду тебя дорогая эксплуатировать, ты будешь снимать со мной видосики, держать вот так телефон, а я буду кривляться йоу-йо, сго, камон, да, вот, а ты будешь меня снимать и будешь моим маней операторши, скажем так. Вот. Ну а пока что, пока что, блин, я только отрыважаюсь, даже не умывался. Я, вернее, не умылся, а бегал в парикмахерскую, да, чтобы сразу гузать и постригся, меня побрили, да, и почистить зубы там, умыться, потом прийти. Вот. Меня там, в принципе, помыли бушку, когда стригли. Но я хочу еще раз помыть ее и осадки волос мыть. Поэтому, кстати, еще перед этим я хочу еще зубы. Вот. Давайте, наверное, раз я снимаю о своей жизни. Давайте я покажу, как я живу, чем я занимаюсь. И вообще, так, друзья. Блин. А, вот такой вот у меня творческий беспорядок, видите, да? Вот это вот а, мои вещи, здесь тазик. А, вот, а, буду я тип, ну, не в нем мыть голову, да, но одним, чтобы вода не проливалась, чтобы за такие соседей. Вот такой вот зеркальце, такой вот у меня акс Dark Шоколадный, короче, друзья, я буду как шоколадный заяц сейчас Блин, телефон надо менять, он у меня что-то с фокусировкой, друзья, случилось, он у меня автоматами наводит Постоянно приходится делать как бы и себя фокусировать в кадре, и какие-то предметы Вот, то есть автомат, я в настройках даже копался, но когда себя снимаешь, сам очень неудобно, когда у тебя нет автомата, когда фокусировка у тебя не автоматическая, да, вот, ну, вот такая вот вода, от кирпичи еще со строительства дома остались, видите, здесь все заделали, видимо, вот эти кирпичи так и не менее, мне западло, друзья, такая вот вода питьевая, Я взял газированную, не знаю, у меня будет, а... друзья, о, у меня будет газированная голова, я сам буду весь как газированный сырок, шутка, газированный камень, есть. Вот. я просто как бы помою, но я думал ее еще пить, вот поэтому взял газированную, думаю, это не испортит нашу с вами процедуру, как да, мытье мои лысой башки. Так вот лесной бальзам, друзья, я вам уже показывал, я за отечественного производителя, да, это вообще не реклама, просто мне, ну, блин, неудобно. Просто я, короче, хочу почистить и, и пальцем в кадр залазить, короче, на камеру, блин, вообще жить, друзья, это будет видос такой, блин, underground, underground. Так, давайте я, наверное, все-таки буду, все-таки мы с вами будем чистить мне зубы, друзья, которых уже почти нет, надо коронки менять, старые на новые, где-то зубы ставить, видите, у меня железяки ворка. Импланты начал делать, друзья. Бабок сейчас нету, так и не доделал, короче. Это как тачку, когда делаешь, короче. вот Вроде вложился в ремонт, но не до конца, короче. Что-то сделал. Выглядит круто, но ездить не можешь, также здесь, короче, уже стоят, почти ожрать а нормально не могу. Ладно. Давайте я. Так, думаю, будет меня видно. Не знаю, конечно друзья вы слышали наверное да в начале этого ролика а, шум такой а, стройку меня короче идет за окном поэтому вроде сейчас немного потише стало и нормально думаю поснимаю а потом уже пусть эти строители кстати профессия неблагодарная сам строитель но, И и прошлом, сейчас наверное, на настройки фигач подрабатывают вот, тогда они пусть тогда я им разрешаю шуметь друзья пока что кстати вот а, Видите, да? Блин, вот так позиция. Друзья, вы наверное слышали э, в начале ролика э, шум шум, стро, шум стройки, друзья. У меня за окном стройка, короче, строят э, новые дома. Мой район еще недостроенный, да, и эти сволочи нет, так, так наверное, скажем. Строители – это люди, наверное, как пожарники, вот, но ментов я не буду, наверное, менты разные, есть мусора, есть менты, вот. А у строителей и пожарники, наверное, такая одна из благодарных профессий. Сам я тоже подрабатываю иногда строителем на стойке. Разнорабочий, вернее, если правильно сказать, у меня такой. У меня вообще нет образования строительного, да, у меня последствия по специальности, если кто не знал, если я вам не говорил. А вот после, кстати, четвертого разряда, друзья, я крутой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 так, да, наверное, я отойду подальше, чтоб помидно было, чтоб помидно было, вот. Блин, что-то у меня сегодня, друзья, настроение такое на передвижении, хотя голос уже хана, вы, наверное, слышите, у меня севший голос охрипный такой... Не знаю, что у меня, сколько я еще Когда я сдохну, короче, сколько мне осталось И вообще мне врачи, сволочи, не хотят обследовать, лечить вот. У меня, скорее всего, онкология Я точно не знаю, они будут тут это хайповать, типа, вот, я там помираю, но может быть, друзья, если я помру, вы об этом узнаете, я думаю, вот, кто-нибудь, да все равно в комментариях напишет, чувак сдох, или долго мои видосики не будут выходить, а пока что я живой, пока что я с вами, пусть я не болею, да, у меня, кстати, вот здесь, если видно, либо узлы что-то надулись, тоже как пару месяцев, меня отпугает, друзья, еще пятно на горле, но я не буду вам показывать, потому что, нет, у меня, у меня вот этот телефон, он большой, он просто не пролезет, это как то не по размеру брать, он просто не пролезет, в рот мне, ну, вот, и поэтому мы не будем. Не будем. Не буду я себя мучить, друзья. Короче, вот я беру, беру воду, беру воду, набираю в рот. Сука, она газированная такая вообще. Давайте я вот так камеру поправлю. А, неудобно. О, думаю так. Ну хотя бы так, даже поближе. Друзья, главное, чтобы не упал телефон А то тогда больше у нас с вами видосиков Не будет в ближайшее время, пока я не куплю себе Новый Пока вот. вот. что я снимаю на этот Так, ну что мы делаем Мы намочим Так вот Обосну щетку Чтобы щетина была у нее мягче Потому что у нее десна Она жесткая, царапает бывает десну Потом они кровоточат Ну Вы, кстати, я знаю, напишите в комментариях Нам у тебя зубы хуевые, ты просто их не лечишь Да, друзья, Новые у меня зубы Денег сейчас нет особо по зубным ходить, в обычной поликлинике там только дергают, вот, а мне хочется какие-то зубы сохранить, поэтому, друзья, ну вы, донатите, вы, у меня за два года пока канал существует, было только один донат был 100 рублей, короче, ну, я не буду вас просить делать донаты, хотя есть ссылочка, это ваше право, как бы. если как-нибудь я перестану, друзья, снимать, значит, или я сдался, или нет, надоело, потому что денег нет, не приносит, не отнимает очень много, съемка, монтаж и все. Пока мне это интересно, пока у меня есть свободное время, пока я хотя так вот шаошоаюбюз, да, как распиздяй вот так вот, да там выходные свои снимаю, может когда-нибудь остану каким-нибудь крутым коммерсом да, не будет Надо зарабатывать деньги, вот. Но YouTube что-то не просмотры нормальные, не подписчиков, вот, ни денег не приносит таких вот. Не хотелось. друзья у меня видите упал телефон вот видимо и кстати вот я поправлю сейчас у меня видите как что-то с фокусировкой ну короче ладно это вот все равно это любительская съемка на телефон я не снимаю там кино я снимал там да где-то я был там метров тот же у меня там целый фильм а, такой, да монтировал как кино Здесь не фильм здесь просто а, из моей жизни влоги, да, поэтому думаю, вы мне, простите, мое, вернее, римов... херовое качество немножко. Думаю, это простительно. Я не на 12 iPhone снимаю, не на одиннадцатый, на 12 -й. снимаю на Honor 20 Pro. На свою старую камеру, на телефон, на свой муж 2 года почти полтора. Короче, вот, друзья, я беру вот так пасту, да. Хоп, потом беру на свои пеньки. М -м -м -м. Она, кстати, друзья, такая невкусная гадость. Но, правильно говоря, даже лекарства хорошие, они невкусные. А то, что вкусное, это отрава, ну, наверное, кончиком он вкуснее, но он не такой, скажем так, полезный для дёсен, не, Короче, друзья, ну, вы сами меня понимаете, что я вам буду как профессор тут все рассказывать. Вот это наш отечественный производитель вот, против кровоточивости десен. У меня, стресс раз, они кровоточат, я из-за этого потерял много зубов.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 Ну, блин, тут не дай бог, конечно, но я не знаю, что я у меня такая была беда, с моим да, здоровьем, скажем так, вот телом там, да, четко без рук, он даже вот, друзья, кто с руками, э, не такие ха, позитивные, как он, он шутит, шутит прикольно там, и рассказывает, и снимает, и человек не сдался, не упал духом, он продолжает жить. Представьте, он 17 лет, а ему уже, по-моему, под 60. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, Нет, не реклама, как бы канал довольно известный, у него где-то 600 тысяч подписчиков уже, за полгода, представьте, он набрал там с 10 тысяч, я подписан, когда еще минимум было подписчиков у этого канала, у этого дедульки. У него контент очень крутой, интересный, ну, конечно, для слабонервных не каждый сможет смотреть, да, человек там с руками будет что-то делать, например, даже вот с лопатой во дворе пытаться работать, когда у него рук нет там, граблями что-то делать, да, там, там кушать готовить, там, и пульт -пуль, пуль там, щелкать, да, подбородцем. Не каждый, мне тяжело бывает смотреть такие ролики. И вообще, я поначалу думал, зачем люди вот такую жизнь выкладывают. Ну, видимо, человек тоже, может быть, ему а, скучно, там, а, пока жена, например, не с ним рядом, она где-то, может, в огороде, на вот, займу там доме скучно. А, может быть, просто человек заработать хочет, может быть, прославиться, да, может быть, но какая нам разница, чего хочется человек, нам главное, что это крутой контент, интересный, вот. И дедушка очень позитивный, добрый. Вот, я, я ему желаю, ну навряд ли, наверное, он сможет мой ролик, но я вам пожелаю, товарищ, человек без рук, здоровья крепкого и долгих лет жизни, дожить до ста лет. Вот. Сунную пасту. А <с data> <ngày>, что-то, знаете, это как это, как бешеный, да, пена из оккат вот этот паста. Вот. А так вообще, ну, блин. Я подписан смотрю и очень рад, когда выходят новые ролики, мне интересно, я уже, наверное, этот человек мне как родственник стал, то есть, ну, вы, наверное, замечали мне раз, да, как на кого-то подписано, если смотрите блогера, да, постоянно одного и того же, да, вы уже к нему привыкаете, как член, как член семьи уже вашей, да, надеюсь, для кого-то, друзья из вас, я тоже как член семьи, не как член, а как член семьи, друзья, поправочку несу, член у меня и так есть, вот, слава богу, он тут, а моя голова, это голова, ну вот, хотя она лысая, похожая на голову члена. Ну ладно, вот, не буду я себя, как это, обсирать, там, а стебаться, да, над собой. Вы можете там надо мной в комментариях постебаться. Ответьте я уже, если это, уже паста высыхает, давайте я буду чистить зубы, а то скажешь, бездобро, там, типа, это, говорит, я буду зубы чистить на камеру, а сам что-то тут пиздит, пиздит, пиздит, давайте, друзья. Рачо не пойдешь а не просмотров ютуба, да я шучу, мне просто делать нечего, я решил да, вам показать, а потом буду смотреть все зубы, сделаю красивую улыбку Грибуску, как у Тимати там, как не знаю, такое у Эдварда Билла, да, там, как у э, э, Тома Круза, да, там. Я буду смотреть, пересматривать и скажу, блин, я крутой, я как Павел Дуров, да, знаете, вам не надо что-то представлять, да, у меня есть и там все, и и внешности сделаю, да, пока что я такой парень, такая вот лысая башка, друзья вот лысая башка дай пирожка да лысая башка да и пирожка да я уж как горько, да я уж все блогер, друзья перечислил ну. ладно смотрю что это у меня тут вот это видите а, паста уже высыхает хорошо, язык э -э -э. ну, друзья желтый язык потому что я пил пепси проходил купил пепси у меня чайники нет а кофе хочется а в пепси Mm. Ядреная смесь, это знаете, как ментус скинуть в пепси. Такой взрыв. Ну, не понимаете, да, о чем я? То же самое у меня во рту происходит. Что паста, извиняюсь, у меня слиния, как вот это все. забрать, вот, безобразие, да? Вот. Паста, короче, она же, тут, я так понял, металл все равно есть. Вот, вода газированная, это не пепси, правда. но все реакция во рту, как пепси и вот этот ментус. Вот, ну, короче, на делаем, а? я не знаю сколько у меня по времени будет, может вообще на час может на полчаса, может на три часа да, но я думаю с вами сделаем его покороче и наверное я где-то я не буду при вас прям очистить до конца зубы, я почищу их, потом включусь и ну Друзья, короче, такая жесть меня даже ракуны нету, нету крана нормального Чтобы, ну, отумываюсь Я тоже беру да? Газированный Водой, видите, как это Так, бошку пока мочить не буду Там волосы Друзья, короче, дальше я без вас почищу зубы Вот, а пока что я Отключаюсь И потом, когда буду бошку свою, свою Да, я отключусь, и вы видите, как я это делаю как я стану шоколадным зайцем. Знаете, Зай, какую песню, да? Я знаю, нарцис пою. Фамилия Жунарская. Или как-то погонял нарцис. Друзья, творческая циничка и нарцис. Кстати, его не видно в последнее <тас> время на эскалет. Не знаю, к нам пропал. Ну, вроде бы живой, здоровый, да. Показывали, я видел его. Пару лет назад потери про него но эту песню нужно не исполняет, друзья но песня прикольная я шоколадный заяц я лосковыми заяц там как там дальше я сладкий на все встал. Э -э -э. Мы, наверное, слышали эту песню все все, все пошло я за полотенце не буду мы короче друзья вот так вот я поставлю камеру в этот раз надеюсь она не упадет так видите, у меня полотенец вот этот мой шоколадный заяц шоколадный Акс, Дарк. Блин, опять я рекламой занимаюсь. Ой, пардонс, друзья, пардон Это газики, газики вы вот, вот, Это газировка все виновата, друзья. Это не я, это. Она, она, она, она все виновато, друзья. Короче. Блин, что-то Запашок такой. Надо. Надо, друзья, пойти, прогуляться, помыть голову пойти, сходить Давайте. Ага. Неудобно, друзья. Вот так, ты побиваешь. Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Водичка. Ой. Кайф, друзья, это кайф. Беру шампуньку. Дверь для души, вернее. Опять эти слюни гребены Я же, знаете, на сайте почитал, что онкология она, короче, много слюней там. <клёх> пятно типа стоматита у меня рядом с глазами. Именно пятно, не гной, не путайте. А именно пятно, друзья, не проходит уже, хер знает, сколько уже. Ну, месяца три точно. Вот. Слабость, температура постоянно, 375-38. сами жарко, друзья. Я, я, я вот когда еще снег был, я прям готов был на улицу выйти в трусах. Я уходил на улицу, я сразу потел. Вот. Не знаю, что со мной творится, друзья. Но пока я живой. вот Я ж промоку снимал. Кстати, тоже аппарат, кстати, тебе привет. Вот. И мне, конечно, мои соболезнования. И, блин, жалко тоже, крутой чувак был, и снимал. Влоги снимал, вообще там интервью брал, да, типа, если знаете, дуть такой, да, а он по современне, скажем так, его поинтереснее смотреть, потому что у него темы такие более, что ли, незаезженные, там, пусть там много снимал наркоманов в основном так что друзья надеюсь я не повторю судьбу каком-нибудь из блогеров которого уже нет с нами на этом свете вот и буду жить долго сто лет проживу вот. а по поводу мухи апанас я передаю тебе тоже это брат кстати брат мухи апанас тоже на его канал подписывайтесь Сегодня у меня какой-то ролик друзья я блогеров прям рекламирую тот меня прорекламировал сказал есть такой чудик такой прикольный чувак чуть чудик, чудик наверно больше друзья жека Вот. подпишитесь на него и у меня появилось хотя бы немного новых подписчиков но пока так вот у меня руки как в зелени, да, <смех> ну, ладно, не буду, друзья, я пошли, вот, я такой снимать не стал, даже если у меня были руки в зелени, наверное, я бы где-нибудь уединился, но для вас это не показывал, вот, еще скажите, что кто-то из вас не мастурбировал никогда, стопудово кто-нибудь когда-нибудь в, в детстве, а может быть и сейчас, да, и, кстати, мастурбация, она, анонизм, друзья, девушки, это вас касается и парня, да, это иногда полезно для здоровья, да, воздержание долго, это вредно, поэтому... А, кривить душой, да, иногда не брезгую этим, как бы. Девушка у меня пока все равно нет, Да и к тому же я снимаю в своей жизни, зачем мне... Зачем мне, друзья, вам врать, и что-то там, я не знаю, стройте себя такого вот цветушку, да, я же не цветуша, я... о, лысая башка, да а пирожка, вот, как бы. Давайте. Без каждого, да, да. Шампунь. Я счет в косок, друзья, просто здесь пыльно. Тапочка ходит. Потом ночки менять чаще приходится. Ж, а мусора мусора забирали, друзья, опять было. Сказали, это капок воняет. Я говорю, я шпально, я же не моюсь, бывает неделю, бывает две пока там тетя не заеду не, не приму душу по брею, да, видите они грикнут вот. они короче меня выгнали с отдела потому что я вонял поэтому если вас если вас заберут отдел не дай бог да друзья, я знаю, что мусорами переносят когда тебя воняет бомжей да видимо я на семью таких мусоров попал которым есть менты, да есть полицейские есть мусора да. Я про тут беспредел, вам уже рассказывал в другом своем ролике, да, когда у меня стали в моем телефоне ковыряться, да, ну как было. Забрали у меня документы, не то, что, друзья, из рук даже взяли, а вообще себе их забрали. То есть забрали мой телефон, меня посадили в машину, направили на меня автомат, скажем так, да, говорят, руки на сиденье, да, поезд, повезли меня в отдел. Ну, ты вообще где сейчас? Мы тебя на кто-то Ты наркоман, ты, да, или не наркоман, там я им показал, да. Мне привезли в отдел, друзья, оставили снять трусы, А поскольку это, кстати, Воденцова было, вот, и там жесть, короче, жалко, что у меня не было скрытой камеры, блин. Наказывать над таких ментов, скажем так, ментов, которые себе такую беспредел позволяют, да? Если видишь, что с регистрацией идет, да, значит, можно его там, я не знаю, там, как сказать... Издеваться на один, да, друзья, по-другому это назову. Когда там смотрят твою переписку, там заходят э, вообще везде, там, твои фотографии, видео, да. Может, у там, может, у меня жена есть, с нами свои голые фотки присылает, да, как бы многие. Я вот поставить, например, да, у меня много было коллег по работе, да, кто со мной в комнате, там, в да, в общежитии. Вот, у них жены, они, например, там, издалека, да, жены, ну, возьмем, там, из Узбекистана, да, жена там, или из Украины, да. И вот жена ему свои голые фотки присылает, чтобы он, ну, не, не гулял не изменял да он смотрит и радуется да может мы может это что анонирует да как бы вот мастурбирует девушки вот мужчина дрочит анонирует вот как бы я как бы я не видел они а раз парнишка споется как бы вот, кажется спать людей думал что его не увидит я его увидел другие наверное, тоже но мы нет, не сделали мы же все люди друзья мы же не будем его позорить там это вполне естественно вот как бы да что естественно друзья то не безобразно вот шакун глаза попала в глаз вот короче и я с этого дела ушел только там что от меня воняло когда меня держали там два часа сказали снимать трусы вот я говорю для чего уже не уролог да мужской там смотреть мою пиписку да может, на команду, друзья, в яйца колюсь или я себе в жопу засовываю, не знаю, там, а, они мне говорят, может, как наркокурьер, короче, может, не докладывают, там, да, чуть не, не в жопу мне меня залазили, друзья. А еще были случаи, когда дубинкой там насиловали, их уже арестовали, этих мусоров, да, давно было, пару лет назад, в новостях показывали, что мужика до смерти, да, там, Дубинка в жопу резиной, Но, вы, наверное, слышали, наберите ну, в поисковике, если вам интересно, я уже испугался, думал, сейчас из меня женщину будет делать. Вот. И меня, слава богу, пронесло, я так и остался мужиком, друзья, мужчиной, не петушарой, слава богу, да. Вот. И меня спасли мои вонючие ноги, мои вонючие носки, да, когда они сказали, а, а, да, я, короче, приспустил самые трусы, там они посмотрели, там, я не знаю, полюбовались моим достоинством. Потом, говорит, разувайся, разулся, они такие выскочили, но зажали, говорит, что тебя так воняет, я говорю, ну что то меня воняет, ну не мылся я давно, не мылся. Вот. У меня обезьянник не стали меня запирать да, то иди, иди, иди отсюда гуляй но... Иди отсюда гуляй В седенах по Но лучше, лучше, друзья Лучше в пизду. Я в этом ролике матом так ругаюсь Ну но... просто, друзья, у меня настроение хорошее да? Чуть не ругануться Поставлю на ролику 17 плюс Буду смотреть те, кому 18 Вот а у нас Свобода слова есть, да? Так, друзья, короче, бошку я ополоснул. Мне давайте еще раз. Контрольный такой. Э -э Контрольный последний раз. Всё. Умылся. Ополоснул бошку. Пошли все в обуви. У меня деньги, деньги, друзья, очень экономные. Придется опять за кезоногу. Ну ладно. Вот, давайте я. Давайте я буду вытирать голову. Аж полотенце это не ездит в мошке, потому что она лысая. и волосы они шершавые, как кошачий язык, если у вас кончиков а все. Знаете, как кайфово, если бы я еще, не знаю, полоснулся все тело, да, то вообще а оно было бы круто, не только вот этой моей голове, еще и второй, да, но подмываюсь я также, как бы, вот. Ну, как бы, вы, вы поняли, короче, не буду вам показывать. А тогда точно ролик, друзья, заблокируют, и тогда может даже и канал. Поэтому не будем рисковать с вами, не будем рисковать. Друзья, давайте, наверное, будем прощаться. Все-таки уже ролик и так очень длинный получился, поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, а лучше 2. А можно и 4 влепить. Но ну, это нереально, да, я так прикалываюсь. Ну, вот он вами, потому что у нас страница нехорошая. Вот. Обязательно интересные, друзья, заметьте, не смайлики, а интересные комментарии. И также подписывайтесь на канал, кто не подписан. Вот. Ну, может, не подписываться, в принципе. Кстати, можете дизлайки ставить. Ютубу все равно. Там, Ютуб, Ютуб, все равно, да, дизлайки лайк like или лайк, like. главное ваша активность, друзья. Ну давайте, наверное, это я я погнал, короче, погуляю, проветрюсь, да, вот. проветрю свои трусы, свои, там, я не знаю. А многие а в красотках, как бы, да. Друзья, вот такой вот у меня вид из окна. Видите, да, вот эти новостройки, которые строят еще. Вот эту вот построили, вот эту построили, а, вот этот еще только достраивают, он тут он достраивает. Надо да, почти уже готов. Да, видите, там строительный мусор. Слава Богу, что строительный не такой. А там дальше, ну поняли, да, там еще скелет, еще даже долго будет строительство.